Всем привет! С вами Алексей Иванов, директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Мое дело». Со следующего года в связи с появлением единого налогового платежа меняется порядок удержания НДФЛ с зарплаты, сроки его уплаты и отчетность. Перечислять налог в бюджет теперь тоже нужно будет по новым правилам. Сегодня расскажу, как эти изменения скажутся на работодателях. На 136-й статье Трудового кодекса зарплату работникам необходимо выдавать не реже двух раз в месяц. За первую половину месяца и остаток за вторую. Сейчас НДФЛ зарплату удерживают только один раз, при окончательной выплате со всей суммы за месяц, а с 23 -го года удерживать налог нужно будет при каждой выплате. Второй пункт 223-й статьи Налогового кодекса устанавливает датой фактического получения дохода в виде зарплаты последний день месяца, за который она начислена. С 1 января 2023 года этот пункт отменят. Сейчас до окончания месяца аванс не считается полученным, поэтому НДФЛ не начисляют и не удерживают. С 2023 года будет действовать только пункт 1 этой статьи, и доход будет считаться фактически полученным в день выплаты. Следовательно, при выплате зарплаты за первую половину месяца работодателю тоже нужно будет удержать с него НДФЛ и перечислить его в бюджет. Сейчас сроки уплаты НДФЛ зависят от вида дохода, который получил работник. Так, НДФЛ с зарплаты нужно перечислить в бюджет не позднее следующего рабочего дня после выплаты, а с больничных и отпускных в последний день месяца, в котором их выплатили. С 2023 года будет один срок уплаты удержанного НДФЛ для всех доходов. По новой редакции 226 статьи Налогового кодекса налоговые агенты должны перечислить НДФЛ не позднее 28 числа. В этот срок нужно уплатить налог, который удержали за период с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего. Приведу пример. Работнику начислили зарплату за вторую половину февраля 2023 года в размере 24 тыс. рублей. НДФЛ с этой суммы 3120 рублей. Зарплату выплатили за минусом удержанного налога 10 марта в сумме 20 880 рублей. За первую половину марта работнику начислили аванс 22 000 рублей, НДФЛ 2 860. Аванс выплатили 20 марта за минусом налога в сумме 19 140 рублей. Удержанный НДФЛ в сумме 5 980 рублей нужно заплатить не позднее 28 марта. С 27 марта по 9 апреля работник уходит в отпуск. Ему начислили отпускные 45 тысяч рублей, НДФЛ с них 5850. Отпускные выплатили 24 марта. Удержанный НДФЛ нужно перечислить в бюджет не позднее 28 апреля. Для декабря и января установлены особые сроки уплаты НДФЛ. По НДФЛ, удержанному с 23 по 31 декабря, не позднее последнего рабочего дня календарного года. По НДФЛ, удержанному с 1 по 22 января, не позднее 28 января. Таким образом, если в 2023 году работодатель выплатит зарплату 28 декабря, НДФЛ он должен заплатить не позднее 29 декабря, последний рабочий день 2023 года. С 2023 года почти все налоги, сборы и страховые взносы нужно перечислять общей суммой. Вместо кучи платежек с разными реквизитами нужно будет оформлять одну. Каждому налогоплательщику откроют в Федеральном казначействе единый налоговый счет. А в едином налоговом платеже будет и НДФЛ с доходов. В платежном поручении нужно заполнить только свой единый налоговый счет, общую сумму платежа, ИН организации или ИП. Поступившие деньги инфекция сама распределит по конкретным статьям. Данные она возьмет из отчетов, уведомлений, судебных актов и других документов. Если денег на едином налоговом счете не хватит, их распределят пропорционально между всеми обязательствами налогоплательщика. По действующим правилам 226 статьи Налогового кодекса работодателю нельзя перечислять НДФЛ раньше, чем его удержали из зарплаты сотрудников. В новой системе оплаты налогов нужно, чтобы к последнему дню уплаты на балансе единого налогового счета было достаточно денег, чтобы погасить обязательства перед бюджетом. Пополнить счет можно и заранее. Неважно, что сумма для уплаты НДФЛ поступила на единый налоговый счет раньше, чем налог удержали из доходов. Его все равно зачтут как уплаченный. В связи с переходом на новую систему оплаты налогов с 2023 года у организации ИП появится дополнительная обязанность подавать в инспекцию уведомления о рассчитанных суммах. Это нужно, когда налог или авансовый платеж перечисляют в бюджет раньше, чем сдали отчетность. Срок подачи уведомления не позднее 25 числа месяца уплаты. В нем нужно будет дать информацию о налоге за период с 23 числа предыдущего месяца по 22 число текущего.